Итак, очередная встреча нашего сегодняшнего марафона, очень интересная. Да, отключить микрофоны, сейчас я отключу микрофоны. Ага, вот здесь я сейчас отключила микрофоны. Микрофоны остаются только у нас у организаторов нашей встречи. И сегодня наша встреча посвящена очень, очень, наиважнейшим, наверное, размышлениям. Это это, это, это, это то, на чем, мне кажется, абсолютно каждый человек, который выбирает нашу сферу, сферу э, успеха, неважно, да, чем занимается и как, и какую стратегию выстраивает, в любом случае, в любом случае задача и конечное э, как бы видение человека, в мировоззрении, это, конечно, достичь какого-то определенного успеха. И по, на этом пути мы часто сталкиваемся с разными сложностями, мы всегда считаем, что а, сложности эти сложились из-за того, что что-то не так было или в компании, или в каком-то инструменте, или а, время какое-то кризисное, неудачное было, или еще что-то. Вот На самом деле, если все а, детально анализировать, разбирать, то очень-очень много причин заключается в нас самих. И самая серьезная работа заключается не в том даже, чтобы найти хороший проект какой-то для себя, да, правильно стартовать, правильно найти там, может быть, какую-то стартовую сумму и uh, смотреть, какой хороший маркетинг-план или какие хорошие бонусы, а именно, uh, на, на, именно правильное мышление, правильные отношение и, и так далее. Вот. И uh, я думаю, что эту тему сегодня затронет очень профессиональный человек, который в этом направлении очень очень активно работает, очень результативно работает. У нас в гостях сегодня Оксана Ушанова, или Уш, Ушанова, наверное, правильно, Оксана, если что, ты меня поправь, я всегда с тобой по имени. Ушанова, правильно. да, все верно. Да, вот, давно наблюдаю за этой красивой и очень сильной девушкой, вот очень многосторонний человек, очень многогранный человек. Она наш коллега с вами, она знает наш проект Дейзи, знает его не понаслышке, а изучает его изнутри. Ксана вообще несколько лет занимается профессиональными инвестициями. Вот. Но Оксана не просто инвестор, она предприниматель, она коуч, она тренер, она наставник, она помогает людям развить внутренние, раскрыть внутренние способности абсолютно разные и помогает выбрать именно твою собственную личную стратегию, которая будет работать именно на тебя. Поэтому я попросила Оксану с нами побеседовать сегодня вот такая знакомительная встреча, хотя я знаю, что Оксаны материалов очень много, вот, и она может работать как индивидуально, так и с группами, но вот сегодня просто Оксана у нас гость, поэтому а, прошу, Оксан, я передаю микрофон а, тебе, друзья, прошу поддержать, если будут какие-то вопросы, какие-то вы можете задавать потом в чате, вот, Оксана, mm -hmm. я свой микрофон пока уберу. Да, все здорово, всем привет. Не, необычно, конечно, видеть просто фамилии, имена, да. Наверное, не знаю, не принято у вас. Я даже так. привыкла работать с людьми, поэтому ты глаза в глаза. Да, мне потому что мне важно смотреть эмоции, видеть, все равно какой-то отклик: О, привет! Привет, Алексей. Очень приятно, потому что так непонятно, да, как бы вообще человек слушает, не слушает. Вот было бы здорово, если бы тоже кто, возможно, включили бы камеры. Сегодня да, я хотела бы поделиться тем, какие стратегии люди, вообще это не касается инвестиций, а это касается именно вот жизненной позиции, энергии, которая потом за собой влекет то, что мы выбираем действительно любой инструмент. То есть это может быть развитие в бизнесе, это могут быть инвестиции, это могут быть какие-то нужные партнерства, то есть неважно какой инструмент, но вот как. Как прийти к этому успеху мне сейчас хотелось бы поделиться с вами вот этими стратегиями которые не результативны но мы их выбираем и иногда живем ими и вот хотела показать рассказать что способствовало этому почему мы их выбираем и как от них избавиться, а также расскажу свою историю, то есть как было у меня, почему я вышла, да, на э, их, то есть э, я расскажу про себя, про себя потом более подробно, и вы увидите э, мои решения на моем жизненном пути, которые я выбирала, которые меня привели к успеху. Сейчас сделаю демонстрацию экрана и начнем. Вот, а, так... Сейчас как-нибудь так сделаю, чтобы можно было смотреть. Вот так, вот так тогда, может, как-нибудь отключу. Вот так. То а, есть, видно. все хорошо. Ага, вот То есть наши этими стратегиями, э, эта стратегия, хоть одна из этих, все равно есть у нас. И э, мы даже иногда не осознаем, что мы живем этой стратегии Вот я хочу про них рассказать. Вы понимаете, что все ранее принятые решения о себе, о жизни, о ситуации сформировали сейчас наши ментальные программы и сценарии, которыми мы живем. И э, первая стратегия, которой многие живут взрослые люди, может быть, вы таких замечали или знали, или когда куда-то кого куда-то звали, и они вот отвечали, как их характеризовать, да? Первый сценарий это вот я маленькая. Когда тебе говорят, я не хочу ни за что отвечать, сделайте все за меня, помогите мне, пожалуйста, я не знаю, я не умею, мне вот нужно вот особое предложение, а мне вот нужны супер гарантии, чтобы вот, вот возьми ответственность за меня, я не хочу за себя ответственность брать, я, так, я чувствую беспомощность, да, я при том, что их когда в такой позиции живут, раздражают э, люди, которые добиваются успеха. Они их бесят просто, они считают, что, э, наверное, им просто повезло, или там э, какие-то богатые родители, или им там досталось огромное наследство. То есть они не верят, что этого действительно можно добиться. И, или они, например... Э, понимают у них вот этот вопрос, как я стану богаче, если то есть у них виноват кто-то, там у нас государство плохое, там, у нас там, вот война началась, рынок плохой, вот нестабильность такая, а вот начальник мне зарплату не повышает, то есть я ни в чем не виноват, вот все, то есть они живут вот в этом сценарии и когда мы понимаем или нам откликается, что, возможно, мы где-то здесь увидели себя, да, из-за каких-то, то есть мы как-то принимали так решение, и тут надо осознать, вот в какой момент мы остались этой маленькой девочкой во взрослом теле, то есть в какой момент… Нам пришло, то есть мы осознали, что если мы будем проявляться, да, если будем проявлять свою силу или независимость, то мы просто останемся несчастной и брошенной с семью котами. То есть когда-то в детстве мы увидели это или нам кто-то сказал, и в итоге мы приняли решение, что мы будем лучше не проявляться, мы останемся той маленькой девочкой и будем просто терпеть. И передали нашу вот эту роль, передали там мужчине, социуму, государству, то есть нам очень удобно в какой-то момент. Но, но как я знаю, что в такой позиции, когда мы живем, я маленькая, там нет денег, в большинстве своем случаем, потому что детям не дают деньги. И там нет отношений, потому что, то есть, либо отношения там мама-папа. И вот как выйти из этой роли? Из этой роли выйти можно задать себе следующие вопросы. А достаточно ли я, лично я зарабатываю? А хватает ли мне денег, чтобы содержать детей и себя самостоятельно? Есть ли у меня сбережения на тот случай, если я потеряю работу? И могу ли я позволить себе ресторан, отдых за свой счет? И если вот в большинстве ответов нет, то нужно задать себе самый главный вопрос, какие стратегические ошибки я сделала, начать их решать и выходить из этой детской позиции в другую взрослую». Вот, может быть, у кого-то отзывается следующий сценарий, очень такой свойственный для женщин, называется ⁇ Я воин ⁇ это когда ментальное состояние, в котором мы играем такую роль воительницы, то есть а, мы считаем, что все, я буду одна, я воин, я сильная, все мужики сволочи, а, мужчины там либо врут, либо пустое место, а, мягкие женщины вообще раздражают, потому что кажется, что они какие-то несерьезные. А, тут... Женщина умеет работать, умеет не бояться, не верит никому, не просит помощи ни от кого, и всегда, если у нее встречаются там отношения с мужчиной и женщиной, то всегда она хочет как-то переспорить мужчину и показать, я выше, я сильнее, я лучше, и в итоге отношения тут не складываются, и если кто-то узнал тоже себя в такой роли, может опять же задать себе вопрос, а что, из-за чего эта роль произошла, да? что не видела такая девочка, которая приняла решение стать воином. Она не видела, как, как, как мама может быть счастлива, она не увидела в детстве, как круто быть женщиной. Она не увидела, как папа ее любит, скорее всего, в этих отношениях, да, там либо мужчина ушел, либо не было отца. Она не увидела, как мужчина заботится о ней, либо заботится о маме. И она не увидела, как внутри пары можно беззаботно смеяться, танцевать, путешествовать и быть легкой. И, но самое лучшее, что вы можете сделать уже сегодня для себя. Самый такой лайфхак – это а, быть счастливыми, быть счастливыми уже сегодня. А, как выйти из роли воина? А, нужно повзрослеть и увидеть в матери реальную живую женщину, которая жила как могла и любила тоже как могла. А, увидеть своего внутреннего ребенка, которого мы зажали и не даем ему проявляться, там, не даем плакать потому что у меня такая где-то даже роль тоже была. И позволить себе быть живой, уязвимой и неидеальной. И выстроить свою, независимо от того, как было у родителей, все-таки выстроить свою жизнь интересную и захватывающую. Сценарий третий, который есть, по которому, возможно, кто-то живет – это сценарий, в котором мы играем э, независимость, но в то же время это не воин уже, а это независимость и подстройка такая. То есть, э, когда э, я потеряла надежду на то, что мои просьбы будут тут услышаны, я лучше сделаю все сама, я научилась делать все сама, э, но я совсем одна, и я сама себе утешение и сама себе опора. То есть здесь, возможно, есть партнер, но мы в какой-то момент тоже здесь становимся независимой в женском теле. И когда-то мы пришли на эту мужскую территорию, и мы, мы здесь выиграли. И мужчина уходит такой на задний план, а мы вот все решаем. И, может быть, ты не собиралась так брать много на себя ответственности, но так получилось, потому что больше некому было. И тут на мужчину ты не рассчитываешь, рассчитываешь только на себя. И вот этот сценарий «я независимая». И в какой-то момент, опять же, все решения мы принимаем, в прошлом, да, в какой-то момент вам просто предоставили выбор без выбора. То есть стать и успешной с одной стороны, и с другой стороны удобной. Но что не, это не нравится в любом случае так и так. А как выйти из этой роли? Из этой роли выйти можно перестать выдавать максимальные результаты из-за придуманных недостатков, потому что здесь выстроено очень много даже рекламных кампаний на, на вот этой э, сценарии, на этом, что говорят, что женщина должна быть там 90-60-90, здесь надо вот так одеваться. Там, то есть очень такая индустрия, что покуп... очень много женщин считают, что они недопостоянно и больше покупают. А дальше перестать заслуживать материнское принятие мамы, Потому что мы с оглядкой смотрим, чтобы мама все-таки нас как-то э, поддержала или сказала, да, тебя, ты молодец, но этого не слышим. И а, перестать выигрывать все конкурсы красоты, зарабатывать все деньги из посыла «Увидьте меня, посмотрите, какая я хорошая, я же многого добилась в жизни». А, тут нужно вернуть свою женственность и убрать принцип и гиперкомпенсацию «я сама». И а, последний сценарий, с которым я сталкиваюсь часто, самый такой, вот а, особенно для русских глубинок, сценарий, который называется «Я виновата». И вот эта вот бессознательная вина выглядит так, что «ты виновата во всем». Ты там и мало того, что ты чувствуешь эту вину, что я виновата, что у меня не получилось, я виновата, что муж на меня руку поднял, я виновата, что у него любовница появилась, я виновата, что впала в гордыню и много хотела, я виновата, что успешная стала и не поддерживаю своих родных, То есть ты во всем виновата, и это сценарий такая вот нелюбимая дочь. И здесь тоже миллиарды выручки индустрии красоты и фитнеса выстроены на этой боли, потому что очень у нас много нелюбимых дочерей, и это вообще очень отличный такой ресурс для пиар-компаний. Но э, я все-таки, вот это не работающие стратегии, и они основаны на такой, на такой вот силе, на, на то, чтобы э, делать все из состояния «надо» но не состояние «хочу». Что помогло мне? Мне помогла вера в себя и решительность, и нестандартные решения, про которых я тоже сейчас буду рассказывать. Что я хотела сказать? Что вот... Вот эта внутренняя агрессия, которая у нас вот надо защищаться постоянно, свои границы от нападения защищать. Но э, когда можно быть сильной и женственной одновременно, э, это такое вот открытие для меня было. И даже женщина, которая сильная, встречаются ли среди таких женщин слабые? Нет никогда. Но бывают ли они женственные, когда ты в силе женской находишься? Да, в большинстве. И я хотела поделиться также своей историей, про себя еще больше рассказать, кто я такая. И вот как раз мои вот эти стратегии, которые я когда-то проходила, нестандартные решения, и что помогло мне лично. Я сама, да, у меня были такие же стратегии, и поэтому я знаю, как из них выйти. Я прошла сама путь от промоутера да, с зарплатой 15 тысяч рублей в месяц до долларового миллионера. У меня сейчас до сих пор есть брендинговая компания, которая работает с 2008 года. Мы входим в ассоциацию брендинговых компаний России. Также у меня строительная компания, еще была на Алтае, тоже до сих пор она работает. Я там в доле 50 процентов. Я э, эксперт по брендингу, вошла в книгу «100 лучших экспертов, я стала проявляться и выступать, э, была ведущей на федеральных каналах Music Box Gold и Пятница. Э, у меня много экспертных статей на разные темы, э, темы и инвестиции, и психологии, и брендинга и многое другое, и э, участница Forbes Woman Mercury Awards в 2021 году, и в общем. Сейчас такой можно видеть успешный успех, но мне хотелось бы показать, с чего это все начиналось. То есть, из чего вообще состоит успех? Люди, естественно, когда рассказываешь про себя, они видят медали, награды, вот такой-то классный, но в большинстве случаев они не видят вот этот айсберг, который находится внутри, из чего состоит этот успех? То есть он состоит из самодисциплины из бессонных ночей из слез которых пришлось пройти настойчивость которую надо было применить разочарования, которые были на этом пути когда ты что-то просила тебе отказывали денежные потери когда долетела здоровье когда были огромные провалы и минуса когда ты достигал цели и выгорал и многое-многое другое которое люди не видят и вот я сейчас расскажу вам как раз про вот этот вот айсберг, который не видели вы как бы вот может быть тоже опять же у кого-то откликнется. Начинала я такой путь да свой сейчас по быстрому расскажу, то есть начинала я с того, что когда-то я раздавала листовки на улицах и подрабатывала интерьером и что тут было с самого начала я увидела, насколько я Uh, у меня самооценка очень сильно упала, потому что, когда я раздавала листовки, когда вроде ты с, с таком огромным желанием, у тебя много энергии, ты такой молодой, ты uh, показываешь эти листовки, говоришь, вот, круто, возьмите у меня, вот, смотрите, тут вот такой классный магазин, а на тебя смотрят как на пустое место, не обращают внимания, опускают глаза, и, uh, естественно, как бы складывается ощущение, что, наверное, может быть, со мной что-то не так, очень сильно падает самооценка. После это моя работа была в университете, потом я захотела, когда закончила университет, я пошла работать торговым представителем. Вот. Но а, в русском продукте, не знаю, может быть, кто из Сибирского федерального округа знает русский продукт, а, было так, что у меня не было автомобиля. Но мне очень, у меня была цель, я хотела квартиру очень сильно, очень сильно, и я понимала, что мне хотелось пойти на работу, где больше платят, то есть не просто продавцом, там, не просто куда-то, а где больше платят. И тогда больше платили торговым представителям. В общем, я наврала, что у меня есть автомобиль а, и пошла работать туда. Но мне было очень сложно, потому что мне приходилось час времени ехать до базы русского продукта над Кацкой, брать прайсы, пешком потом идти несколько километров до своей территории и вот ходить по территории, продавать продукты. Это было очень тяжело. Но через какое-то время я стала лучшим по продаже там, вот этого ассортимента. Почему? Потому что у меня не было автомобилей, потому что я просто так сильно уставала, что заходила в каждый магазин и говорила, пожалуйста, дайте мне воды, давайте я вам расскажу, что я продаю. А я тогда продавала там чокопай какие-то, семечки, там, яйца, цитрин, еще что-то. Но даже... После этого, когда я стала лучшей, да, я выиграла конкурс и стала, купила себе автомобиль, вот так вот он выглядел, и стала руководителем отдела по развитию регионов. Но ну, я тогда даже себя всегда спрашивала, а как мне зарабатывать больше? То есть как мне зарабатывать больше? Я выяснила, что в регионах тогда никто не делает наращивание ногтей. И я пош... у меня торговый представитель работала в Тальменке, и я обучилась наращиванию ногтей. И когда у меня день был назначен именно на Тальменку, мне надо было приехать и забрать там деньги, я приезжала к торговому представителю, она собирала деньги, а я сидела у нее дома, наращивала ногти и тем самым зарабатывала еще. Потом у второго торгового представителя, у... В топчихе там значит у нее у мамы были свои магазины и я придумала что в этих магазинах тогда был еще китайский рынок у нас и я подумала что можно поставить витрины где можно продавать там чехлы для телефона различные там какие-то брелки что-то еще и я говорю давай я тебе буду все это привозить ты будешь выставлять у себя мы будем делать наценку и делиться 50 на 50 и тем самым то есть помимо вот этого моей компании, где я работала, я дополнительно еще зарабатывала на наращивании ногтей и зарабатывала вот уже на торговых точках. У меня были торговые точки по продаже бижутерии. Что случилось тогда? Случилась тогда моя первая яма большая, которая для меня казалась просто невероятно огромной. Если кто-то помнит, это когда-то запретили торговать вином, это Молдову запретили, акцизные марки ввели, и, в общем, пошли очень большие возвраты с регионов. а мне возвращать русский продукт запретил. Он сказал, нет, делай, что хочешь, но возвраты принимать нельзя, можешь вот себе забирать зарплату алкоголем, вот и все». А я, тогда у меня настолько были хорошие со всеми отношения, что я не могла сказать, извините, я вас не буду забирать, мне пришлось забирать. И я тогда увольняюсь с работы и, в общем, оказываюсь, у меня полный алкоголь, полная машина алкоголя, и как бы я без вообще без единой копейки дома сижу. И, конечно, тут как бы я бы могла спиться, хороший вариант, я бы могла посидеть и повыпить, и все хорошо, но я опять же вот в этой точке принимаю решение, то есть, если опять же вы проследите по своей жизненной истории, то есть в каждой трудной ситуации мы делаем решение, это вот когда мы прям оказываемся в самом дне, мы принимаем решение, что да, я иду дальше, да, я сейчас Сейчас делаю что-то но мы можем и другую принять позицию и как бы пойти наоборот вниз и вот действительно все решения что все что мы сейчас те кто мы есть это наши принятые решения в прошлом в общем я Оказываюсь, вот так у меня там алкоголь лежит, и я не понимаю, что делать. И я, значит, тогда было лето, были ребята, которые собирались около ларьков, и вот я при, подъезжала к ним в темноте, говорила, ребята, вам алкоголь не нужен по хорошей цене. То есть и просто я стала торговать запрещенкой, то есть меня могли поймать там, не знаю, потому что это контрафакт, но как бы я мне надо было как-то вот распродать, выйти в ноль. В итоге я вышла в ноль и стала искать новую работу. А, так как у меня был автомобиль, я устраиваюсь в компанию Технониколь в Технониколе, опять же, меня берут для эксперимента, потому что не работали, то есть это работа такая, то есть надо, во-первых, знать математику, у меня с математикой не очень, во-вторых, надо было залазить на крыши, делать замеры, то есть это еще и опасно, и меня взяли для эксперимента, но опять же, я ничего не знала вообще в стройматериалах, но когда надо мной стали смеяться, опять же, для меня это был стимул, что мне надо разобраться, и с этого времени никто не будет надо мной смеяться, что я что-то делаю не так. И я просто села и, и стала разбираться. И, и тут опять же пришло, почему я опять же стала лучшей по продаже гибкой черепицы в Сибирском федеральном округе, потому что я всегда использовала нестандартные решения. В любом бизнесе, в любой ситуации, когда вы используете нестандартные решения, вы всегда будете в топе, потому что делая то же самое, что делают другие, вы будете иметь то же самое, что имеют другие. Значит... Что делала я? Технониколь тогда не давали рекламу, они считали, что менеджеры это и есть ходячая реклама, но я тогда подумала, что у меня есть поселки, по которым я езжу каждый день что нужно как-то заявить о том, что это мои поселки, и чтобы другие сотрудники ко мне туда не заезжали. В общем, я купила фанеру, ОСБ, ОСБ плиту, метр двадцать на два. Я взяла а, ленту, вот эту клейкую, а, наклеила вот стройматериалы кровля фасады, а, заезжала в каждый поселок, взяла перфоратор, залазила на крышу а, и просто к деревьям прикрепляла вот, эти большие, вот эту большую рекламу и все просто а, я не задумывалась о том снимут не снимут я не задумывалась будет что не будет я просто сделала и все и в итоге реально у меня стали поступать звонки потому что кто ехал как бы уезжал в поселок свой дом видел и, и как бы мне естественно звонил и вот я стала э, лучшей по продаже гибкой черепицы и мне сам игорь рыбаков э, вот на премии в москве вручал вот э, вот эту премию вот это я а дальше я опять же задавалась вопросом, что, как я могу зарабатывать еще больше, что мне нужно делать, и помимо того, что я работала в технониколе там с 9 до 6, потом я работала водителем такси, когда еще не было никаких а, навигаторов, то есть тогда просто были шашечки, был позывной у меня а, и был справочник, по которому я листала и смотрела, куда мне доехать. А, в такси я работала с 6 где-то до 11, и потом с 11 а, до 4 ночи я работала вот продюсером и участницей группы. У нас была группа, вот это тоже я, и мы еще поступали по клубам. То есть я спала по три часа, и я была на энергетиках, ну, как бы это не, не очень, конечно, хорошо. А потом я открыла свою строительную компанию, я в ней все делала сама, вот я а, там делаю обрешетку, вот. И как бы полностью все делала сама. Вот так выглядел мой офис, но ну, сейчас в другом месте, но это вот на, на Ленина в Алтайском крае. Опять же, вот этот классный кейс, которым я, которым я горжусь, Потому что я очень хотела, когда э, Путин стал делать резиденцию на, э, в Горном Алтае, я очень хотела туда продать крышу, но мне все говорили, что это нереально, что это невозможно, э, вообще туда не лезь и забудь про это. Я действительно попробовала сначала полезть, то есть я набрала, сказала, вот мы такая классная компания, давайте мы вам продадим, но, как обычно, услышала в ответ, скиньте свое предложение или прайс на вот эту электронную почту, если вам понравится, мы вам перезвоним, ну, если все понравится, мы вам перезвоним, Но ну, в общем, стандартно всем так отвечают, когда просто посылают, и, в общем, я подумала, что, опять же, нестандартное решение, что я придумала сделать. Я узнала, кто конкретно принимает решение о закупке кровли на этот объект. И я на какой-то момент, на месяц просто стала э, детективом частным, потому что я стала наблюдать за этим человеком, я стала смотреть, в какие клубы он ходит, я стала смотреть, с кем он общается, я стала э, думать, а, э, как мне с ним, как бы, как мне сделать так, чтобы он обо мне узнал. Сначала, а потом мы познакомились. Я узнала, в какой он фитнес-клуб ходит, я узнала, что он ходит на бокс. И я записалась в этот же клуб, фитнес-клуб, и я записалась на бокс. И, как, и также пошла на частные уроки к тренеру, и когда тренер мне сказал, а я сказала тренеру, чтобы он где-то месяц про меня говорил, что вот входит такая-то к нему девушка, занимается стройматериалами, такая хорошая, такая надежная и все такое. А потом через какое-то время, я уже поняла, что пора, я попросила познакомить фитнес-инструктора ну вот это, со мной, снабженца. Мы познакомились, я в итоге предложила ему, что давайте я продам вам гибкую черепицу. И что вы думаете, он сказал? Он мне отказал. Он сказал, мне сказали взять Технониколию, зачем мне ты? Вот так. И я тогда подумала, ну что, вот получается вся моя стратегия я полетела непонятно куда, я думаю, что это за а, такое вообще. А, и у меня, и, но, но, я послушала тогда его возражение. Я услышала его, что, что ему не хватает. То есть я говорю, я вам сделаю цену такую же, как у техно Николь. Мне говорю, не важно, что я продам в ноль, мне важно, чтобы как бы, я была на этом объекте. И он мне сказал тогда, что, понимаете, Технониколь известная компания, а я про вас вообще никто не знаю, я вообще не знаю, может, вы компания однодневка, может, я вам сейчас деньги переведу, а вы мне ничего не привезете, я вообще не знаю, где вы находитесь, что у вас там реально есть коллектив. Я поняла вот это возражение, и что я сделала? Я знала, что в выходные он пойдет в клуб, я вот не знаю, главное, чтобы он не услышал, зато вот это все. Нет, вот. я не думаю, что он здесь. Но, в конце концов, он все равно должен как-то оценить твою лишь изобретательность. В общем, я прихожу к сотрудникам своим и говорю, так, а когда у нас день рождения компании? Они говорят, вот, в апреле там такого-то года. Я говорю, нет, давайте у нас сегодня день рождения, день рождения компании. Мы сегодня, говорю, заказываем столик в этом клубе, в который он придет. И говорю, мы сегодня туда идем, в клуб в этот. А я знала, что он придет. В общем, я все, последний у меня шанс. Я, значит, заказываю там столик, он приходит туда. Я ему говорю, здравствуй, ой, привет. Говорю, так неожиданно, говорю, а у нас день рождения компании, представляете. И, значит, хочешь присесть за наш столик. Вот он садится за наш столик, и я начинаю ему закрывать его возражения. Я начинаю говорить, смотри, вот это наш бухгалтер, вот она вот занимается... Тем, тем это вот руководитель отдела продаж вот это вот сотрудники то есть вот у нас такой-то классный дружный коллектив то есть я ему показываю что я не ну не компания а не девка, что у нас реально как бы все это существует и в какое-то время потом естественно я реально это был просто какое-то чудо чудо что-то произошло я подсовываю ему правда вот этот договор он говорит ладно блин столько ты прошла уже ладно возьму у тебя в общем и получилось продать на этот объект но на самом деле у меня очень разных много по вот таким нестандартным решениям, которые я принимала. Очень классные тоже, ну, просто чтобы время не, много не занимать. Сейчас дальше пойдем. Опять же, помните, я вам рассказывала про эти стратегии. То есть я жила вот в такой же стратегии стратегии война у меня тогда была, а, у меня была компания, я добилась очень многого, добилась успеха, у меня были деньги, я купила квартиру, а, мечты, все хорошо, но а, у меня тогда был мужской тип развития, мышления, и я шла так много лет, а, я шла через жесткую постановку цели, а, через то, что я не хочу, а то, что надо, а, и обратная сторона этого, что я... Была с постоянной гонки, была измотана, была не в ресурсе, постоянно болела, потому что мне тело говорило, что я иду не туда. А, просто я настолько загнала свой организм, что я потом и на антидепрессанты присела, и что я вообще, в принципе, себя чувствовала не, не очень очень хорошо на капельницах была, и мне надо было лежать, а я говорила, нет, мне надо ехать на работу, мне зарплату раздавать, то есть вот такое, у меня не было отношений, я не знала, как расслабиться, у меня был в голове вот этот поток постоянно, что вот надо вот это все сделать, то есть у меня мозг не отдыхал ни на секунду, у меня не было такого момента, чтобы я осознала, что я ни о чем не думаю, и меня реально раздражали эти девушки, которые такие, а я ни о чем не думаю, я говорю, вот ты, идиотка, думаю, не о ч... это как так, можно ни о чем не думать, я вот постоянно о чем-то думаю, то есть я не понимала вообще, как это... Я не доверяла мужчинам, соперничала с ними. Но в то же время я вроде была коллектив, много людей. Но я себя чувствовала одинокой. Я не плакала более пяти лет, потому что я не позволяла себе плакать. Потому что я считала, что плакать это плохо. Что если я заплачу, там увидят мои сотрудники, увидят сотрудники, скажут, что я слабая. Скажут, что я слабая, меня уберут с рынка. И, как бы, и вот, вот это вот очень... То есть прям угнетала меня я не чувствовала этой легкости и Свободы и вот когда э, я разрушала свой организм разрушала вот э, то есть у меня что потом пришел э, чтобы мне как-то остановить мозг я стала выпивать, реально. В мою жизнь вошел алкоголь, и я просто каждую там, ну, выпивала вино. То есть я могла бутылку вина каждый день просто выпить и хоть как-то успокоиться. И потом разрушалось вот это вот мое тело. Но, видимо, спасли меня тем, что мне сделали вторую яму, более серьезную то есть что тогда случилось тогда случилось что один клиент который выиграл тендер на строительство торгового центра я ему с рассрочкой платежа грузила с техноникоис металл много других компаний и он там на кровлю вместо ппж 200 заложил 175 это выявилось его убрали с проекта и проект заморозили и он тоже подал на банкротство и получается я вроде как стала обращаться в суды выиграла суд но то есть у меня есть исполнительные листы но естественно как бы он банкрот ничего мне не вернулось и вот я когда пришла сказала давайте тоже закрываться мне сказали что нет у нас же дети у нас же семьи как давайте что-то придумаем другое вот и я придумала другое что я продаю квартиру свою, и с долгом 5 миллионов уезжаю в Москву, потому что я понимала, что и продаю доли 50%, потому что понимала, что я не смогу дальше ничего вообще, не смогу заработать такие деньги на Алтае, и я переезжаю в Москву, в Москве я опять начала все с нуля, Потому что я пробовала в Москве заниматься стройматериалами. Я сделала лендинги: там: кровля, .рф, панели -унипан.рф, леса строительные, только что, только чем я не занималась, но у меня все это не пошло, потому что у меня не было офиса, у меня не было денег снять на офис. И мне приходилось, я приезжала на объект, делала замеры, все рассчитывала. Они ехали, покупали в технониколь. Вот и все. И я как бы подумала, что ладно, я хотя бы буду дома сидеть и вести Инстаграм. То есть я стала вести Инстаграмы, то есть я с какого-то состояния спускаюсь опять в ноль. И как бы вот это не страшно, то есть когда у тебя есть вот эти взлеты и падения, это тоже нормально, и вот я тоже хочу сказать, что если вы думаете, что типа это... Все самое ужасное, что может случиться, на самом деле, это самый классный рост. То есть, когда у вас есть такое падение, плохая ситуация, когда она дается реально для того, чтобы вы что-то осознали, и дается для того, чтобы в итоге вы выросли, вы стали лучше. И когда вы смотрите на эту ситуацию назад, вы понимаете, для чего это было, зачем вам это было дано. В общем, я начинаю вести инстаграмы. За 20 тысяч рублей у меня есть дизайнерское образование, но я понимаю, что на дизайне не заработать, потому что я смотрю рекламу, и в рекламе там логотипы, фирменные стили стоят 10 тысяч рублей, 15 тысяч рублей, то есть вообще ни о чем. И вроде тогда у меня был мужчина, но так как я была вот этой в роли «я воин», то я не чувствовала себя с ним защищенной и мне все равно э, есть мужчина но мне надо зарабатывать мне надо быть сильной и я терпела все терпела все будучи сильной потому что я боялась просто остаться одна я думала блин но ну мне же уже за 30 и что и я теперь как то есть как, что со мной станет я, я же никого не найду теперь все то есть вот, вот так вот у меня было. Что потом? Потом я столкнулась с тем, что я увидела рекламу, и где говорилось о том, что там Сбербанк или Альфа-банк сделали ребрендинг за 2,5 миллиона. Я подумала, вау, круто, я тоже так хочу. Я задала себе вопрос, а какой мне надо быть, чтобы зарабатывать такие деньги, чтобы мне на заказ а, сделали такой же заказ. И а, я поняла, что мне не хватает знаний, и у меня нет команды. И я нашла обучение высшую школу брендинга, подошла к парню и говорю, вот я, то есть обучение стоит 500 тысяч и мне надо взять, я буду брать кредит. Меня естественно не поддержали, сказали, что я полная идиотка, что я вообще ничего не соображаю, что я живу вообще не по средствам, что у меня тут и так долг 5 миллионов, я еще 500 хочу взять и вообще уверенности никакой нет и в общем наговорили, прям поддержали, прям очень так классная и но ну, как бы я не послушала я тогда стала тоже э, все-таки выходить из этой роли понимать и более чувствовать свое тело и отклик и я пошла в это что потом случилось случилось потом то что я э, отучилась и сколотила классную команду сколотила команду а потом э, заказов то нет Заказов нет, я думаю, ну нафига, вот действительно, я это делаю. То есть мне так и говорили, что я идиотка, видимо, действительно, так и оказалось. И в какой-то момент я просто вот реально сажусь в медитацию, и э, мне приход... я, я спрашиваю просто, э, как мне... Ну, то есть, где мне взять вот эти заказы, и мне приходит слово «сколково», мне приходит слово «сколково», но я тогда не понимала, что это такое, да, я а, стала искать, я подумала, что надо поискать там работу, я стала искать там работу, но ничего не находила, ну, то есть я рассылала из но меня не брали, просто не брали, и все». Ну и как бы я уже совсем отчаялась, увидела совсем а, такое объявление, где там требуется а, помощник помощника, в общем, кофе разносить и бумажки распечатывать, и я подумала, ну и пофиг, пойду туда, значит, а, ну... Все-таки не зря же это слово пришло. То есть вот слышать интуицию тоже такой лайфхак, да, и как бы не слушать никого, а идти за своим зовом. Тоже не каждый так может сделать. И я прихожу туда, значит, и а это оказался фонд развития моногородов. Вот. Фонд развития многу... ну, городов знает многие, что это город, где 80% населения работают на каком-то заводе. И вот выделяются гранты на а, там, обустройство территории, на строительство новых заводов, чтобы обеспечить рабочими местами, чтобы люди не все ехали в Москву, а оставались в регионах. В общем, приезжает делегация из Махачкалы, и я такая распечатываем бумажки. И говорю, я слышу, что у них, э, им скоро выступать через пять дней, а у них нет презентации. И презентация защищалась тогда перед Шуваловым. Э, и, в общем, я тогда э, хожу, они так бурно обсуждают, и в какой-то момент я понимаю, что это мой шанс. И я говорю... Э, я готова вам сделать за, 15, за 5 дней, они говорят, а ты кто такая? Я говорю, у меня компания, у меня вот агентство, у меня, то есть мы делаем мировые бренды, хотя мы на самом деле еще не делаем никаких мировых брендов. Я говорю, я сделаю вам с одним условием, если вы выиграете тендер, я говорю, я вы возьмете меня на проект, я вам полностью буду делать упаковку у завода. Они, естественно, согласились. Я прихожу к своим, к своим ребятам и говорю, классно, есть заказ. Они говорят, что делать? Я говорю, делаем 5 дней, не спим 5 дней и бесплатно говорю. Они такие, вот классно, ты, говоришь: заказ принесла вообще. Но, опять же, мне удалось... Что еще лайфхак в том, что э, у, у каждого человека есть ментальный банк, да? и вот когда ты делаешь человеку что-то, э, не требуя взамен, да, вот с безусловной такой вот отдачей, то э, когда есть количество вот этого накопленного ментального банка, когда ты приходишь и команде говоришь, делаем бесплатно 5 дней, но ну, возможно выстрелить, возможно нет, не факт, они делают. Вот, Это тоже как бы вклад в людей, а, такой стратегия, которая очень круто работает. В общем, мы сделали через 5 дней, а, они а, взяли, им выделили 4 миллиарда на строительство завода в Махачкале. И, а, ну, естественно, потом предустор не буду как бы, рассказывать, и, и полностью меня взяли на проект. Вот Патахудин Магомедович. Я э, поехала в Дагестан, я изучила полностью стеклонити, стеклопластики, стекловолокно, Я вывела их на рынок. Это вот в Москве. Э, э, э, в Москве на, не на презентации, а на выставке. Я полностью им там все организовала, и как бы вот, вот так все получилось. А потом дальше пошли такие еще большие проекты. Мы делали а, неваляшки, вот потом вручили а, Медведеву. В общем, потом как бы мы стали, мы вошли в Ассоциацию брендинговых компаний России. То есть, и с этого все началось. То есть, если бы я тогда приняла решение, послушать парня который сказал что я с ума сошла да как бы ну я вот ничего бы этого не было вот что тогда случилось тогда случилось что я стала очень много путешествовать и я стала понимать что есть другие люди, которые не работают 24 часа в сутки, не пашут как лошадь, а, а зарабатывают больше, чем я. И я поняла, что... Опять же, я по кругу вернулась. То есть мы в жизни еще бывает, вот сделаем круг 7 лет, ворачиваемся к тому же этапу. Сделаем круг 7 лет, ворачиваемся к тому же этапу. Вот все то же самое, там развитие то же самое. Потом опять падаем, обнуляемся и опять. То есть и я так хотела, чтобы этого круга больше не повторялось. Я хотела выйти из этого круга вообще. И я стала тогда осознавать, что все-таки есть бизнес, есть команда, все хорошо. Но я не, опять же не живу жизнью мечты, что я э, все равно измотана, что я в отношениях вроде, но я там не понимаю, то ли они есть, то ли нет. Я чувствовала себя в отношениях одинокой, и я не чувствовала той легкости и свободы. И, в общем, в какой-то момент, опять же, вот это мое решение, я боялась, я боялась остаться одна, я боялась, боялась никого не встретить, я боялась изменить свою жизнь, но в какой-то момент я приняла решение просто встать и уйти, то есть уйти из этих отношений, которые не приносят радости, в которых вообще как бы вроде они есть, но они мне не нравятся, я бросила все, и я пошла вот, в женское развитие. Я поняла, что изобилие, счастье, здоровье, молодость ⁇ это просто результат работы с собой. То есть это также качается, это также качается, как мышечная масса. Да, не сразу, но это все работает. И в какой-то момент я поняла, насколько я была закрыта. Я научилась входить в ресурсное состояние, научилась тогда расслабляться. Я поняла, что вот этот мысли поток, его можно остановить. Я поняла, что такое состояние потока, когда ты повышаешь уровень вибрации энергии, и когда у тебя на это состояние просто приходят и события, и люди, и возможности, и ты видишь больше из этого состояния. Состояние вот благодарности. Задачи. когда ты находишься в состоянии там мне все должны я такая бедная несчастная в обиде постоянно то есть просто тех возможностей которые могут прийти они не придут даже даже рядом просто пройдут то есть я поняла что то что у нас есть сейчас кто мы есть сейчас это отражение того что у нас внутри, и я тогда поняла, что я так не хочу, я хочу по-другому, и тогда я стала а, прям задавать себе вопрос, я так не хочу, а как я хочу? Ну, то есть когда мы говорим, я так не хочу, мы не продолжаем дальше. А я продолжала, я говорила, там, я не хочу ездить на метро, а я хочу ездить там, на такси. А, я не хочу там, хоть, вот, работать столько, я хочу вот столько, то есть я очень много прям об этом думала. И я стала наблюдать вокруг, стала смотреть за людьми, которые живут жизнью мечты. Потом я прочитала «Кармический менеджмент» и Майкла Роуча. Мне очень понравилась книга, где говорилось о том, что мы каждый день сеем положительные зерна, которые в будущем опять же создадут нас какими мы хотим быть, то есть и на самом деле все просто, да, если ты хочешь а, стать богатым, да, ты помоги пяти людям а, прийти к этому благосостоянию, и э, через какое-то время у тебя изменится просто, ну, то есть ты автоматом станешь тоже состоятельным. И э, мне очень эта тема тогда понравилась. И что тогда случилось? Э, я приехала на Алтай, и э, я тогда увидела как раз криптовалюту, инвестиции, и я просто стала организовывать инвест-ланчи. Мне стала интересна тема инвестиций, но так как мне хотелось очень сильно разбираться, я не хотела разбираться сама, это очень сложно, я сказала, ребят, давайте, вот кому интересна тоже тема инвестиций, давайте собираться вместе, давайте прям приходить на инвест-ланчи, давайте каждый будет делиться, куда он инвестирует, во что инвестирует, что получается, что не получается, что вообще на рынке есть. То есть и Таким образом, я получала там не где-то в бумажках, там искала информацию, а я получала от живых людей там 20 разных мнений. И в итоге э, у меня уже как бы складывалась какая-то информация. И когда случилась пандемия в 2019 как раз году, э, я продолжала, то есть все было закрыто, но я продолжала у себя дома собирать э, эти тусовки. То есть ко мне приходили каждый день, мы разбирались в инвестициях. Мы смотрели, и тогда я поняла, насколько важно мышление. Я стала работать с мышлением, и я поняла, что универсальные рекомендации, как разбогатеть, нет, хоть про это и говорят, но этого нет, потому что у каждого опыт свой путь. У каждого свой путь. И я стала работать над мышлением и установками. Я стала а, понимать, что богатые себе покупают время, а бедные просто это время продают. И что бедные люди постоянно копят, накапливают, чтобы их потратить, а богатые лю люди копят, чтобы их приумножить. И что изменило мою жизнь, да, я каждый день стала заниматься созданием ресурсного со состояния, потому что состояние – это первоочередное, и с помощью состояния мы делаем эти квантовые скачки. Потом я, стала, я осознала, что когда мы судим других, да, мы что-то замечаем у других, а, мы на самом деле судим себя, и когда мы не любим других, просто потому что мы не любим себя, и злимся на других, потому что злимся на себя. И я поняла, что мое решение в прошлом сформировало меня сейчас. Я поняла, что есть у нас две энергии, да? это одновременно мужская и женская да, мужская энергия нам дает способность фокусироваться, э, доводить дело до конца, зажигать. Женская, она делает мужскую энергию живой, дает такое спокойствие, радость, любовь. И когда мы, у нас они работают гармонично, Тогда мы в нужный момент можем балансировать и включать и женскую, и мужскую энергию. Это вот у меня отдельно еще есть там прям целый курс по мужской и женской энергии. И прям физически там и тантру я делаю на эту тему, очень интересно. Я поняла, что где фокус, там моя энергия. То есть на что мы фокусируемся, то есть если мы фокусируемся каждый день, нет денег, где бы взять деньги, почему они не приходят, как мне закрыть, как мне за квартиру, за аренду заплатить, то есть когда у нас фокус в этом в нехватке, то есть у нас и получается вот эта нехватка. То есть, а когда мы будем фокусироваться на другом, я понимаю, что, может быть, там сейчас покажется кому-то там, ну понятно, да, там. Ну, но с другой стороны, это, это так и есть. И э, еще важно, что э, нам бывает не хватает всем энергии, и мы такие, блин, вроде я что-то хочу, а энергии нет, где ее взять? Но на самом деле наша энергия где? Нашей энергии много в страхе, нашей энергии много посуждений других людей, нашей энергии много в обидах, в гневе и во многих разрушающих вот этих каких-то, ну, в общем, во всем разрушающем. И получается, что когда мы перестаем энергию туда отдавать. Вот у нас высвобождается очень много этой энергии. вот. И опять же, когда уходит старое, не надо за него цепляться, потому что мы такие иногда, как же я расстанусь, а как же вот что, оно уйдет. На самом деле старый уходит, пусть уходит. Потому что в этом тоже, то есть я еще за то, чтобы где взять ресурс, как бы вот ресурс можно фокусе брать, когда мы не думаем да, там о страхе, и когда мы легко расстаемся, много энергии остается. Здесь значит практики, как я меняла мышление. Я стала контролировать свои доходы, расходы. Это очень важно, потому что многие, кто занимается инвестициями, занимаются, опять же, ими бездумно, не понимают для чего, не понимают, сколько они отдали, сколько получили, сколько у них вообще расход, какой могут ли они вообще начать инвестировать. И я говорю, что самое важное вот здесь, да, можете заскринить, это классные такие. Приложения, которыми я сама пользуюсь, очень удобные, и когда мы э, понимаем, когда мы контролируем, да, э, мы, э, опять же, не сливаем энергию лишнюю, да, и у нас, опять же, э, как бы получается... Больше какой-то доход, да, я поняла, что деньги должны работать на вас, а не вы на деньги, и вы должны пользоваться материальными благами, квартирами и машинами, а не они вами, потому что когда мы берем что-то в кредит, то эти в итоге материальные блага, которые кажутся нам вроде как хорошо, да, на самом деле пользуются они вами, а не вы ими. Вот. Ну и опять же, деньги приходят на что? Они приходят на вопрос, да, можно себе задать, зачем вам деньги, потому что деньги приходят под что-то. Если мы не знаем, что мы хотим, если мы не знаем, зачем они, они не придут. Так, это... Ну вот это фильм классный, вот этот, мне очень нравится «В погоне за счастьем», кто не смотрел, советую посмотреть. Здесь очень явно показано, что любой может стать любым, и даже если ты родился в бедной семье, что если ты опять же принимаешь решение не сдаваться, ты в итоге как бы приходишь равно к состояниям, очень классный фильм, утренние ритуалы я себе в привычку еще вела, то есть опять же, как как стать результативнее, кать там нормально еще, можно? Конечно, все конечно. Все все ага. а, Значит, а, потом интересно обратную связь тоже получить. Вот, а, то есть а, а, утренние ритуалы я вела, да, и а, Медитации, вроде фигня, да, но что дают на самом деле медитации? Помните, я говорила, что у меня был нескончаемый вот этот постоянно мысли-мысли в голове. И получается, эти мысли в голове не дают нам сфокусироваться на важных вещах. То есть у нас очень короткий промежуток между вот этими мыслями. То есть мы постоянно о чем-то думаем. И вот, например, мы такие понимаем: Так, я хочу изучить, например, такую-то компанию Дейзи, например, да. Я хочу изучить, я сейчас сяду и буду смотреть вебинар. В итоге мы с этим мыслепотоком садимся, начинаем смотреть вебинар. И у нас мысль: так, а я кошку покормила или нет? Так, а чего муж не приходит? Так, а воду я выключила, так мне надо белье погладить. Так, это что там еще там? А что-то мама мне не звонила давно, может, она на меня обиделась, а меня еще на выходных вроде звали куда-то. Так, наверное, мне надо туда пойти. А если они пойдут то подружка обидится. И в итоге, вот так вот, мы сидим. Сидим, смотрим вебинар вы посмотрели вебинар час а в голове что ничего и получается что а... Медитации дают что? Они останавливают как раз вот этот мысли поток. И если тебе залетает в процессе, то есть, когда у тебя нет мысли, ты садишься смотреть час, и ты реально смотришь час, и ты понимаешь потом про что это. И поэтому как бы вот я тоже призываю, да, к медитациям, потому что это реально дает результат. Так, ну и получается, вот завершаю, да, как поменялось, что у меня потом случилось, да, то, что на инвестициях в итоге с ребятами у меня получилось создать очень хороший капитал. И а, что поменялось за год после того, как я стала жить в потоке? Я в итоге встретила мужчину, да, мечты, я вышла за него замуж. и У нас нетоксичные отношения, у нас а, полностью такая гармония, что я не, не хочу изменить его, он не хочет изменить там меня. И а, ну, я считаю, что как бы у меня нет, меня поддерживают во всех моих проявлениях. В общем, а, я сделала супер свадьбу, а, я купила автомобиль мечты о котором я мечтала я купила квартиру в москве стоимостью 80 миллионов о которой я мечтала сейчас на провожу квартирники и мероприятия многое другое и еще самые такие последние мои напутствия что если вы боитесь перемен то не бойтесь потому что еще ни разу в жизни эти перемены не приводили вас к негативным последствиям. То есть если вы посмотрите, то реально ни разу вы их боялись, боялись, там пять лет откладывали, потом в итоге сделали, и раз – и хороший результат. А, спокойно давите на педаль газа. А, плохо было тебе только тогда, когда мы годами откладывали это движение, то есть под разными соусами внутри знали, что мы себя предаем, но все равно откладывали. И переменные – это не страшно потому что в итоге это всегда хорошо, а, в конечном итоге это и есть любовь к себе, потому что когда мы а, действительно по отклику, вот когда я шла по отклику, там сколка, мне говорили нет, но я все равно не слушала, потому что я шла по отклику. И это и есть любовь к себе, потому что когда мы начинаем себя слушать, начинаем себя не предавать, а, у нас меняется все. Любовь — это дерзость изменить свою жизнь что же такое состояние потока, кратко скажу, говорят про него, что такое состояние потока, но ну, может немногие там понимают реально, что состояние потока, это когда мы делаем какой-то прорыв, но мы потом в итоге спрашивают у людей, а как ты это сделал, он говорит, я не знаю как, и получается, что если вы задумаетесь, да, что это состояние потока – это все, что стоит за гранью. То есть когда мы не привязываемся ни к какому определенному результату, когда мы не ставим никаких ограничений, все прорывы в жизни всегда случаются, если вы, вот я написала, да, хрен пойми как, хрен пойми где, хрен пойми с кем. Потому что мы что делаем? Мы отключаем контроль. И мы не придаем значимость происходящему событию. Вот что. Так. Ну и, наверное, все. Вот, все. <mortality> Я знаю, Оксан, что у тебя на самом деле очень много всего, что ну, ты да, помнишь. да, то я тут я, могу я, на я, я, Пытаешься уложиться в, в определенный лимит времени, вот, а хочешь передать очень много из своего опыта. Mm -hmm. Знаешь, потрясающая встреча, я тебе за нее благодарна. Я знала, что она будет очень интересной. Не знаю, как для кого, но для меня, как для человека вот над всем этим думающим, анализирующим и тоже, знаешь, когда путь проходишь непростой в жизни, я понимаю, что ты говоришь на самом деле бесценные вещи, потому что иногда, mm -hmm. вот, когда ты а, показываешь свой опыт и на опыте а, показываешь, как, как это все происходит, практически, не теоретически, а практически, mm -hmm. это на многих mm -hmm. работает, потому что на самом деле многие могут сказать «И вот и у меня, и вот и я также, и вот и, и, и он так же, и вот, а, и вот моя подруга также, вот я обязательно ей скажу». Поэтому это всегда помогает, может быть, даже, знаешь, в какой-то степени это и есть помощь людям, это и есть протянуть руку и показать, что ты, ты тоже можешь, ты можешь встать, ты можешь добиться, ты можешь сделать себя такой, как, какая ты хочешь быть. Ну и ребята, парни, мужчины, которые слушают тебя, я думаю, их это тоже касается. Вот, а большое тебе спасибо. В чате единственный вопрос пока что в свою сторону. Твоя дата рождения. День рождения, 20.07.82. Ну, мне тоже -то интересно. И на начинают тебя просчитывать, потому что… Ну. Да, мне тоже интересно, может быть, кто-то, если там даст какую-то… Давайте, давайте меня я про... поставила, чтобы люди могли включить звук, поэтому если у кого-то есть желание что-то сказать, пожалуйста, Оксане будет приятно. Да, мне очень интересно, если что-то, с... правда, подать и скажу. Подайте что-то, ну, вот кто у нас подайте спрашивал, И у тебя уже сказали, что ты, скорее всего, семерка, Александр тут вот спрашивал. Mm -hmm. Два, двойка, да. Вот. Mm -hmm. вот видишь, что пишут, смотри, мурашки по коже от вашего пути, Оксана, вы великолепно, нет слов. Mm -hmm. вот, вот тебе землячка передает, Иринка, привет из Барнаула. Mm -hmm. Вот спрашивает, если ты будешь в Барнауле проводить что-то, мы mm -hmm. обязательно в чате Оксана у нас Оксана есть в нашем чате, если что-то будет где-то, допустим, там в Сибири у нас приезжает, вообще Оксана сейчас на зимовку приехала в Таиланд, mm -hmm. а так mm -hmm. она вообще в Москве постоянно, но в Сибирь ты же тоже да, приезжаешь к нам. Ну, да, в Сибирь приезжаю, но тоже не так часто сейчас. Вот пока буду в Таиланде тут находиться, вот, вообще мне очень приятно, что, что заставила задуматься да, кого-то. И обычно, естественно, вот кто меня не знает. Ну, много мнений, да, кто-то говорит, да, у нее там любовник какой-то богатый, да, у нее там, наверное, родители обеспеченные, да, у нее вот это, то есть, и я иногда такие про себя слушаю и думаю, что ну, вот, надо же так, то есть. Ты же это вначале да. сказала, ты же вначале сказала, первый сценарий, когда людей раздражает чьи-то успехи, они начинают придумывать всякие вот такие штуки, то есть это вот как раз под, под тем сценариям так и есть. Ну что, ребят, спасибо всем, кто есть. Я останавливаю запись. Те, кто не смог у нас...